Друзья, всем привет! Сегодня готовим закуску канапе на праздничный стол. Подойдет она на Новый год, фуршетный стол или любой другой праздник. Все готовится просто, быстро и из доступных продуктов. Для приготовления нам понадобится консервированный тунец, тостовый хлеб или хлеб для сэндвичей, свежий огурец, немного кетчупа, сливочно-творожного сыра, Соль и перец. С помощью обычной скалки немного раскатываю тостовый хлеб. Далее в чаше миксера смешиваю консервированный тунец и 2 столовые ложки сливочно-творожного сыра типа Филадельфия. Для того чтобы придать вкус, добавляю 1 чайную ложечку кетчупа. Солю, перчу и все перемалываю на миксере. И с помощью вот такого средства для очистки овощей нарезаю огурец на тонкие слайсы. Собираем канапе. Тостовый хлеб обильно смазываем массой из консервированного тунца и сливочно-творожного сыра. Сверху на тунец выкладываем огурец, который мы нарезали слайсами. Берем следующий ломтик хлеба и также промазываем его тунцом. И выкладываем его сверху вот таким образом сверху хлеб опять промазываем тунцом и выкладываем огурец и промазываем последний третий хлебушек и выкладываем его сверху и все немного прижимаем и промазываем консервированным тунцом затем берем острый нож и аккуратно подравниваем хлеб с каждой стороны и теперь разрезаем нашу закуску на порционные кусочки сначала на пополам и затем каждую половинку на три равные части для украшения я буду использовать Слайсы от огурцов, черные оливки и морковь. Закуска получается очень красивая, праздничная и вкусная. Обязательно приготовьте и попробуйте! Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всех поздравляю с наступающими праздниками, всего вам доброго и до новых встреч! С вами была Виктория!